Вот, а мне бы этого не хотелось, мне бы хотелось для вас побольше каких-нибудь интересных роликов поснимать. Видите, я вдруг тут сидел, вот, с пивасом. Пардон, друзья, не повторяйте, а когда, когда трюк а какой-то трюк исполняют, не исполняйте мою отрыжку, друзья. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся, и <сиглян>: заставить их работать.